К нам сегодня попала печка Harvia Vega BC80, не в лучшем состоянии, ей нужно поменять термостат, заказчик сообщил нам, что он вышел из строя, как-то они сами провели диагностику, но мы продемонстрируем, как это делается. Поехали. Снимаем ручки, откручиваем держащий болт. Так, вот у нас термостат, снимаем термостат, он держится на двух болтах. Берем новый термостат. Будем менять по одному контакту. Дело, в общем-то, не хитрое. Я сам занимаюсь этим крайне редко, но метко. Так. Поджимаем перед тем, как надевать, чтобы было более плотное соединение. Можно можно это руками делать сюда. И один за другим меняем. Заводим щупы на свои места. Выводим вот сюда эти их проводочки. Ну, что ж, осталось закрепить вот эту вот намотку, что кажется довольно сложным. Сейчас. Ну вот мы поменяли наш термостат вот тот что стоял внешне я не вижу у него признаков каких-то повреждений все вроде как в хорошем виде поэтому боюсь что таймер виноват в поломке но как бы сказали поменять термостат мы поменяли термостат Дело это не шибко сложное, как вы заметили, можно без особой специальной подготовки совершить эту операцию. И как это делается в этой печке, точно так же делается и в любой другой печке со встроенными ручками. Ну что ж, ставим лицевую панельку обратно. Ну все, сделаем на дело.